Что это такое я вообще игру кажется сломала она летает сквозь предметы смотрите котятки ребят я кажется игру сломала. А, ребята я двери сломала ребята вы это видите смотрите смотрите смотрите смотрите две крыси Котятки, я прекрасно понимаю, что я обещала сегодня стрим, но так сложились обстоятельства, что я нашел тут кое-что поинтереснее стрима о Бесконечном Лете. И это просто супер баги, я даже не знаю, как они у меня вышли. Как вышел баг с двойной крейси, для меня до сих пор загадка. Ну что ж, теперь передаем приветик беседе Нелька и Мунелька и начинаем! Снова хаешки котетушки и с вами Неллиал, и это игра I The Horror Game. Глаза ужаса, глаза ужаса игры, а, э, глаза страшная игра, как угодно ее короче, можно называть, кто как привык, так сказать. Сегодня, котятки, я хочу вам продемонстрировать один баг, о котором мне рассказал Владислав Коршунов. Сосна вот вы это видите. И при помощи этого бага мы с вами сможем летать по всему дому. Но не по всему дому, конечно же. А куда, как говорится, ветер нас забросит. Делается это в компьютерной версии котятки. То есть в той версии, где мы можем еще ломать двери. Где мы можем делать ускорение. О, готово. Теперь. Ой, гляньте, котятки, там есть еще один бак. Был, по крайней мере. Стоп, Столько... как мы его сделали сейчас? А, вот, Смотрите. Видели? видели? Котятки. Охренеть. Это реально работает. И вот таким вот образом мы с вами можем спокойно путешествовать по текстуркам. Охренеть. Господи, это реально работает. писец, что? Вау. Короче, господи, Владислав, это просто охрененный баг. Я даже не поняла вообще, как это сделалось. Как она меня сейчас подкинула? Стоп, как? И получается самое главное. Вот она, смотрите. Вау, Охренеть! И смотрите в этот момент из той комнаты пропадает почему-то пол. Черт! это это же шедеврально, господи, что с двери становится? Смотрите, что с ней стало. Вот за фук! Смотрите, там вообще ничего больше нету. Все, оно появилось. Не, ну вы это видели? Вот оно, смотрите, вышло. Только нам мешают теперь двери. воу вау, вау, вау, вау вау Охренеть! Черт! А может, попробовать все-таки попасть в ту комнату священную? Где она? А где она вообще находится? Смотрите, там пропала в этот момент мебель. О, я встала прямо на дверь, смотрите. А если я подпрыгну? Нет, если я подпрыгну, то я просто буду видеть вот эти текстурки. Так, получается, что наш, собственно, второй этаж заканчивается где-то вон там. В общем, ребята, это воистину классно. А если я вот так под... Нет, подпрыгнуть и меня не выйдет. Вот, смотрите. Пол снова пропадает, правда, в некоторых местах. Что я сделала? Как я... Вот зафуг. Смотрите, я вижу, что в подвале находится чуть-чуть так это. Что это такое? Я вообще игру, кажется, сломала. Вау. Вау. Смотрите. писец. Кстати, мы ведь так можем посмотреть, что находится в той комнате. А то вообще пусто, видите? А то как-то некоторые писали в одном из видео, когда у меня сместилась дверь выхода, что типа там находится еще одна комната. Нет, козятки, это была не комната, это была вот эта самая стена. А теперь вы точно все можете убедиться, что там вообще ничего нету. И кажется, я сейчас не допрыгну. А нет, я допрыгнула, но вау. Вау, вот эта стенка. Круто, Я ведь так могу путешествовать по этажам, и она реально не заметит этого. Все благодаря этой стремянке. Это воистину шедевральный баг, господи, спасибо тебе огромное. Я наконец-то разобралась, как его надо делать, поэтому давайте-ка побежали-побежали. Я возьму один глазик и снова ломаем мы эту дверь. Смотрите, мы идем, останавливаемся и в этот момент начинаем идти. Конкретно, о, вот она меня подбрасывает. Вот я снова забралась на эту стремянку и мы увидели то, как исчезает мебель вообще в комнатах и так далее. Ой, а, матерь а -а -а! Я чуть не упала. Где я? Я в подвале. Смотрите, котятки, я в подвале. Прикиньте, куда меня? Отбросила, О, гляньте, я вижу текстурки. Вот, мы проходим? Нет! Я провалилась. Лошара водоплавающая Наташа. Хм, а давайте мы соберем мешок. И попытаемся просмотреть то, как будет двигаться Крейси, Правда, я не знаю, как я это сделаю. Ладно, давайте используем один глазик. Ага, эта кракозебра в данный момент находилась вообще наверху. Вон она летала, видите? Вон она, она в подвале летает. Классно. Мы таким образом можем вообще следить за всеми ее передвижениями. Только кто-нибудь, help me, пожалуйста. Где я стою? Где я нахожусь вообще? Так, это у меня... Вот она, смотрите, как летает. А если я использую глазик, то ничего не будет. Полетела в подвал, и давайте посмотрим. Вон, в принципе, у меня часть подвала отображается. Вот она! А, господи, как она летает, Мишина! Смотрите, если я вот так вот сделаю, то у меня там даже лестница видна. Господи, это так круто, котятки! Вон она, смотрите, как она летает по лесенке! Господи! вот the вообще? Что тут происходит? А, вот, мы можем прыгать, и мы можем наблюдать... То, куда она полетит? Вон она, смотрите, летает. Вот она по лестнице уже спускается. Она снова на моем этаже. Как она летает быстро это вообще, жопа. В принципе, вы смотрите, вот мы ее видим. А она меня нет. Я теперь хочу, знаете, что сделать? Хочу попасть на второй этаж. И ведь по идее, если я не возьму ни один мешок и не использую глаз, то она будет находиться в комнате со свечой. И я хочу сейчас на это посмотреть. Не, ну вы это видели? Куда меня выкинула? У меня там это поезд начал ездить. Она еще в подвале была. Не, ну вы представляете? Она летает сквозь предметы. Факен логик. Крейси. Я, конечно, все понимаю, но вот этого я не понимаю. Что это еще было? Почему ты летаешь сквозь предметы? Почему ты игнорируешь текстурки? Ладно, я хитрожопый хомяк, но ты-то куда? Вот если я подлечу то мне надо будет полететь куда-нибудь вон туда, да не в подвал, подкинь меня высоко-высоко, я сказала высоко, а ты что делаешь, а, ребята, я дверь сломала, ребята, я, я, я сломала дверь, мама, что-то было, ого, ого, ого, почему здесь, вообще, куда сейчас часы пропали, вот На пару секунд буквально Где я? Что-то было У, -у, -у! У меня это почти вышло, смотрите Охренеть, смотрите Там половина пола пропала Часы пропали Во, все появилось У нас это вышло, а теперь давайте Используем глазик Ой, сколько она там стояла Где Она, она в подвал полетела, прикиньте Гляньте, как она стала летать. Она остановилась! Котятки, гляньте. Вы это видите, котятки? Она остановилась. Она больше не летает. Как так? Почему? Смотрите, что с ней? Ребят, я, кажется, игру сломала. Вот же фук. Давайте к ней подойдем. Смотрите, котятки! Котятки! Пипец! Смотрите, она остановилась. Она, она больше не летает. В смысле, что с ней случилось? Почему она остановилась? Что-то я не, недопонимаю ее. Погодите, а, а почему? Как так? Почему она меня не убивает? Я, я сломала ее руку, котятки. Пипец. Ладно, давайте облегчим ей задачу. Пусть она меня убьет. Что это сейчас было вообще? Снова играть. Вот она, смотрите. Она залетела в ту комнату. Вау! Что это сейчас было? В любом случае вы это видите, да? Охренеть. Вот за фук. Ребята, вы это видите? Это я, типа, стою, да? Ш что это такое, мамочки? Что здесь вообще творится? Не, главное, я могу бегать я могу прыгать. О, смотрите, вторая Крейси! Вторая Крейси! Э, что ж, теперь я в эту Крейси врезаюсь. Котятки. Вы же видели это, да? Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите! Две крэйси! Две! Все, крейси пропало. О, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Yes. Значит, это была правда. Нужно нажимать либо на правую кнопку мыши, либо ее хз. Зачем я это сделала сейчас? Она ведь здесь находится, да? Да, смотрите, вот она. А если я возьму мешок? Гляньте, она меня вообще не видит. Все, теперь она меня увидела. То есть, Крис, я перед тобой тут мешки собирала. Тебе на это насрать, так сказать, да? Но все-таки, почему правый шифт работает лучше, чем левый? Я что-то не знаю или почему? Ладно. Давай-давай. И как это мне делать надо? Мы попали как раз в то место, во-первых, в уголок, чтобы никто не уволок, так сказать. Ой, я, я в подвале оказалась. Во-вторых, мы попали в то место, где должна быть дверь выхода. И и Крейси находится в подвальчике. Уйди господи, уйди господи. А давайте сделаем ей сюрприз. Давайте я активирую глазик, и на этом котятке мы сегодня закончим. <смех> ну что ж, котятушки, я и сама, кстати, не ожидала вообще, как это выйдет. Эээ... Я вообще-то поменяла дату и время, я хотела проверить баг 6 часов, но конкретно баг этот у меня почему-то не сработал, но вместо этого появился еще один баг, при котором почему-то Крейси и, собственно, персонаж мой, точнее Фонарик, стояли на одном месте, но при этом Крейси из уже, как бы, другой игры... Появилась вновь. Вообще, я, я не понимаю логику этой игры, вообще, что тут вообще происходит. Ну да ладно, мне в любом случае очень понравилось. И еще раз спасибо Владиславу Коршунову за этот чудесный баг. Ну что ж, котятушки, а я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим бородатым лайком под эти видео. И мужицкой подпиской на мой канал и на канал ZRXPRO. И всем пока, котятки.